Итак, Ром, привет. Видео для Романа Карпухина с Ютуба. Вот приехали мы на бурение скважины. Сейчас до воды мы идем шнеком. Давай, Леха, с основными штангами. Как только появится вода, мы запустим обсадную трубу. Ну, поплыла, по-моему, да? -то вроде как? Да, вроде да, поплыла. Ну-ка, стой, не метай. Да, все, вот. Зеркало воды на трех метрах. Да, песок крупный. Контрольку Нет, контрольку уже не надо заходить. Давай обсадки. Так. Начинаем обсаживать обсадные трубы. Ключик, ага, зажал так два, и еще сразу два. Небольшим небольшой метр торчит. Так, так зали воду сперва. Давай. Далее заливаем небольшое количество воды. Станину, Леха, запрыгнешь? Ага. Так, стой, стой, стой Вот желонка В данном месте мы используем Шариком Желонку Здесь камни, конечно, присутствует Но в небольшом количестве Сделаем мы этой желонкой да брось ты его, он размотается. О, прям размотай его. Раз. Вот. И под своим весом загоняем трубу. Давай, давай. Ну вот, 4 метра там. камушки камушки они есть небольшие там вот выбираем ага. вот просматриваем внимательно грунт крупный крупнейший какой песок Скважина здесь, но мы в самом низу находимся, по этой же улице наверху 8-9 метров, здесь может быть меньше на хорошую воду без железняка. Этот песок вообще бомба, крупный, с камушками, но сероватый, рядом речка, озеро. Давай, Леха, сейчас выбираешь, накрутим еще одну. <клес> у нас Алексей. Сейчас залезу я. Да все, Леха, вытрехивай. О, желтенький, да, пошел песочек? Да, желтенький, хорошо Значит, верхушка такая была Но его здесь немного, скорее всего Не более трех метров, наверное Давай, пятый прыгнешь, да, я досниму, о, с да, ага, сейчас я штангу уберу, водичка ушла, да, быстро, по-моему, ага, воды маловато, стоит добирать нам, Надо, наверное, залить что Все, подлили маленько воды, идем пятый метр. О, о как пляж Пошла моя маленькая. А, много я налил, да? Много. Нормально. Все, теперь добираем до конца трубы, будем накручивать шестую. Так, продолжаем дискотеку по вашим заявкам. Шестой метр. Заливаем воды. Водонос там довольно-таки бешеный. Поддает. Приходится заливать. Оба! сколько выбирать из трубы. Вот этот участок нужно добрать, чтобы труба, чтобы труба пошла ниже. Наше бурение, по ощущениям, как зимняя рыбалка, не сложнее. Поймал. Опять, okay, пошла. that kind of Как и край хоть на хлеб намазать. Сейчас мы пойдем до первого водоупора, потому что дальше вода в ужасном качестве в данном районе. Спасибо. Итак, мы закончили, уперлись в водоупор. Скважина 7 метров. Сейчас залили водой ее, она пока отстаивается. Будем дальше дожелонивать. ухапилок сколько. Я пока спаял рабочую трубу. Вот наш фильтр мы используем. Я его и сверливаю 20-м диаметром сверла очень часто для большей проходимости воды. Фильтр мы используем в данном месте метр. Дальше замок у нас на фильтре тоже весьма интересный. Вот. сейчас поточнее будет. Телефон китайский. Короче, объясню так Сетка тканная, она не голодного плетения А тканная, нержавеющая Мы ее именно впаиваем прямо в саму трубу Первое, оно же главное Это экономия сетки Получается А второе, это надежно Ее не оторвать Не разорвать, гнить нечему Срок службы Дальше этому фильтру Ну не маленький Сейчас пойдем дальше. Так, загнали мы рабочую трубу. Теперь вытаскиваем обсадную. Леха, давай. Хорош. Все, дальше спокойненько выкручиваем. Итак, скважина готова, мы ее подключили, обратный клапан, американка, все как положено, поднимаем насосом, мы используем данный метод, при поднятии шланга выше, пошел кинуть воздух из трубы так, маленько поступает. До воды здесь 3 метра, поднимет он ее сейчас моментально. Ну опять перебрасывает. Можно конечно включить и оставить, но мы предпочитаем чтобы у нас из башки вода не уходила. А? Нальем. Ага, вода поднялась. Так, давай ее куда-нибудь туда сольем сейчас грязно. Сейчас поглядим. На паучек должен быть ничего. Побежала. Так, там мы еще будем вкапывать кольца. Ну-ка Леха ну, в цене. Ну, кухня небольшой сейчас, плюс еще раскачается. Насос 800 Ватт. Мы сюда будем ставить киловаттник. Даже кило 100, скорее всего. Ну все, пошла прокачиваться. Ну, в принципе, Роман, все. Видео для тебя снято. На сегодня наша работа окончена. Кольца мы копаем уже следующим днем. Закажем, привезем. Потому что работы у нас много. На данный момент. Куча вообще скважин. Эх, он, по три в день колотим. Вот, уже до визуально чистой прокачалась сейчас еще покачаем немножко ну да куб с небольшим да и не должно быть грунт хороший был ну все до новых встреч